ПУШИСТЫЙ зря! Что значит быть Фури и как вообще понять, что ты являешься Фури? Ну да, в этом видео будет много слова Фури. Первое. Ответь на вопрос, какие твои самые любимые мультфильмы? Может быть это Король Лев или Зверополис, Балта или Лис и Пёс, ну погоди, или вообще смешарики? Что бы это ни было, если этот мультик о говорящих животных это первый звоночек к тому, что ты можешь являться Фури. Второе. Вспомни свои любимые игры. Да угадаю, одна из них ФНАФ, или может быть это вообще симулятор кота или козы. В любом случае, наличие любимых игр с животными может говорить о тебе, как о фуре. Я вот вообще Шеррера в детстве обожал. Третье. Давай вспомним детство. Вот скажи, только честно, у тебя было желание стать, например, кошкой, волком или вообще хомяком? Фу, и у тебя все еще есть сомнения в своей фуревости? Четвертое. Какую суперспособность тебе бы хотелось иметь, если бы выпал шанс? В моем случае, и в случае многих Фури, хотелось бы уметь превращаться в животное, особенно в Ну, или уметь как минимум понимать их язык. Пятое. Хей, тебе вообще нравятся животные с человеческими чертами? Самоопределение Фури говорит, что Фури это фанаты человекоподобных зверушек. Может быть ты вообще рисуешь, пишешь рассказы о таких зверушках или еще что? Шестое. И самое главное. Хочешь ли ты быть Фури? Никто, абсолютно никто не может утверждать, что ты Фури, если ты не относишься себя к Фури фэндому. Ты даже можешь создавать произведения с человекоподобными зверушками, но при этом не быть Фури. Это совершенно нормально. Лишь тебе дано решить, Фури ты или нет. И если ты Фури или же не Фури, напиши в комментариях, почему и как так получилось. А еще в эту пятницу у меня день рождения, я был бы рад твоему присутствию на пятничном стриме. Поэтому жмякни на колокольчик, чтобы не пропустить. В любом случае, оставайся пушистым!